Привет, как дела? Итак, мы находимся на такс-параде, и сегодня э, тематика парада ⁇ еда. Вкусные и таксы. Поехали! Итак, 10 сентября 2022 года в Петербурге состоялся 10 ежегодный парад такс. Я посещала это мероприятие всего лишь во второй раз. Так, немножечко расскажу о том, что там происходило. Итак, самым главным действием этого мероприятия является парад, то есть фэйшн-шоу на центральном подиуме в парке Академии художеств, что находится на Васильевском острове. Хозяева со своими таксами проходят по подиуму, рассказывают о своих питомцах, чем они любят заниматься, что они любят есть и показывать наряд, который они подготовили конкретно к этому шоу темой которого в этом году стала еда отрадно было видеть гостей уже из других городов в России сюда приехали как из Москвы, так и из Ставрополя, из Тулы хозяева такс и представили своих питомцев на суд зрителя, а также компетентного жюри. Также интересно мне показалось то, что в параде участвовало много различных такс, которые ищут дом. На подиуме их представлял приют, который конкретно занимается таксами. Ну и как это все было, хотите смотрите, хотите нет, показываю в течение следующих 30 минут. Пока на этом все, прощаюсь с вами, до скорых встреч! Интересная бонита, привезли привет высокостановскому району из сильной республики Коми, которая славится царской ягодой, мороженой, грибами и кедрами. Борита обожает лес, всегда берут впереди хозяев, так любят валяться в грибах, чем очень радует хозяев. Столько часов меня на дивах облачали в этот костюм. Итак, Георгий и Гриша в осеннем овощном костюме. Григорий – тигровый такс. Лает, как ротвеллер, ест вкусняшки, как бигемот, любит прятаться под одеялом. Четырех с половиной лет в костюме Суши. Шерри – чистокровная петербурженка. Она очень любит рыбу во всех ее проявлениях. Анастасия Златова в костюме под названием «Морковка с грядки на даче». Тема костюма выбрана не случайно. Златова по вечерам обожает погрызть морковку. Конечно, в основе костюма должен присутствовать индивидуальный, неповторимый, как говорится, конек. И, несомненно, эта вещь связана э, своими руками. Марта и Татьяна перебрали различные образы, но почему-то остановились на Чепарина. Паскарадный костюм называется «Ума-тыква». Марта участница 10 такс-парадов. Привозалка танцующие сосиски. Ей почти, ей почти 14 Лет. Как вы понимаете, костюм в тему нашего разговора называется Шашлык. Потом воспоминания о ней. Бонита энергичная, веселая, доброжелательная собака. Кушает, между прочим, домашнюю еду. Алина и Индиго приехали к нам из стулы. Проехали тысячу километров. Индиго сегодня представлена в костюме очаровательного сайчика. И таксобедер. Костюм Луковка Чиполлина. В прошлом слепой щенок, которого хотели уступить из-за слепоты, и которого спасла группа с таксой по жизни. Просим еще раз остановиться около столика жюри и на память о, о сегодняшнем такс-параде вручаем вам еще одну вот такую очаровательную хендмейд-таксу. Илья Дмитриевич Громов. Наши гости из Москвы. Постоянные и любимые участники такс-парадов Илья и Брысь. Илья, мы вам и Брысь. Вручаем на память эту замечательную таксу. Спасибо, что приезжаете, спасибо, что участвуете. Собака любит гулять, плавать в озере. Все выходные Грейс проводит на даче. А там фрукты, овощи и все под охраной маленькой таксы. Чужой не найдет незамеченным. Отсюда и идея костюма. Грейс любит в качестве лакомства сладкую морковку. Представляет костюм «Сладкий пончик». О! Ричард и хозяева сообщили следующее. Наш хвостик любит домашние вкусняшки из суппродуктов. Ласков, но всегда готов защищать хозяйку на улице. При этом дружелюбен и любит заводить новых друзей. Особенно девочек. Интересный случай. Оказалось, что Ричард замечательный грибник. Но весьма скоростной. У найденного гриба останавливается буквально на пару секунд, а потом несется в поисках следующего. Ричард отказник. В семью Ольги он попал в возрасте двух лет, и вот уже два года какая-то носатое счастье живет у Ольги, даря свою любовь. И преданность каждому члену семьи. А еще хозяева гордятся тем, что Ричард принял семью уличного котенка. И теперь он его лучший друг по играм, когда хозяева работают. Ари и Наталья! Название костюма – шеф-повар-кондитер. Предпочтение нашего героя. Он любит арбуз и готов э, э, сделать все за эту прекрасную вкусняшку. Особенности характера, как любой маленький мужчина, обожает длинноногих высоких девочек. Всегда пытается сделать вид, что он очень занят перед дамами. Руководствуясь поговоркой, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот так вот. И бакс. Костюм называется Блюдо крокодилы с запеченными яблоками. Давайте приветствовать дам на сцене. Давайте приветствовать крокодилов. крокодилов. Вот они какие. Lexus, Жик и Бакс. Не знаю, хотели ли бы вы попробовать крокодила? Мне кажется, что если разозлить таксу, и она будет защищать свою красивую хозяйку, то крокодилу точно не сдобровать. Костюм называется «Реальный пацан». Реальный пацан, который все сделает для того, чтобы урвать кусочек ну, вкусняшки. Слушайте, ну вот, казалось бы, да, незатейливо, но все в стиле. И мы чувствуем, что Хаммер – это действительно реальный пацан. У него отличный спортивный костюм. Да, вот они, реальные пацаны. Костюм, горох, бутылка столичный и соленый огурец. Прекрасно. Это, это, знаете, для гурманов. Один раз за забрался, забрался на стол и съел ванильный пирог, который испекли для всей семьи. В итоге никто так и не попробовал этот пирог. Пришлось печь новый. Хорошо, что он забрался на стол и попробовал э, тот, э, Ванильный пирог, а не все остальное, что могло быть на столе. Да, например, горох, соленый огурчик, ну и сами знаете, что еще. Перчинка. Ольга Воробьева и Нана. Ольга и Нана. Костюм чили перцев просто сумасшедшая. Хоть и не совсем, вовсе я не злобная, просто вас я съем. Родилась такой я. Острая, свободная, таксочка с перчинкой я. Гордая и вольная. Ольга, скажите, пожалуйста, а ко костюм выбран... А... Специально или надо действительно имеет какую-то перчинку в характере? Хотелось бы узнать несколько, даже сказать, секретов. Название костюма: Сливочная колбаска. Исторические совещания Алисы летом арбуз вокруг. зимой. Снег. Алиса любя Игривая и общительная нет, собака. За основном во время обеда всегда лежит на хренях хозяйки, в чужую тарелку не едет, но всегда должна присутствовать во время трапезы. Контроль питания хозяйки превыше всего. Вот интересно, а каким образом, Алиса контролирует питание? Елена Кондратьева и вместе с ней Сорель и Джек. Костюм называется «Чаепитие». Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций, сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит, к какому сорту отнесут определенные листья чая. Алиса! Итак, такие, друзья, находимся в подопечной группе и По жизни, Алиса в костюме, который называется очень просто, но так вкусно. Алиса чудесная ягоза. Поднимается Полина и Рики на такси костюм под названием Горошек. Как написала Полина в Анкете, сладкий вертлявый пирожок. Любимец детей и взрослых умеет делать стойку суриката. О, Полина, мы будем ждать стойку суриката. Любит поспать под одеялом. Специалист по рытью кроватных норм и поедатель мягких игрушек. Итак, и Ну вот и покрасовался... Чего не сделаешь ради горошка? И покрасовался, и поел. Костюм зайка с морковкой. Я все-таки говорю, что морковка, тело морковок в этом году крайне актуально. Итак... Это первое появление... Берите нашей... на ручки да. вашу морковку и дефилируйте вместе. Это первое появление, поэтому, конечно же, вот это внутреннее волнение, вот оно присутствует. Такса Туся, Ефросинья. Снова гости из Москвы. Потрясающе. Кроличья такса Ефросинья в костюме «Гребная фея». Это первая осознанная осень Ефросиньи, ей всего один год. И хозяева ждут, что маленькая фея приведет их на поляну, полную грибов. И не обожает помидоры, охотится пока только на мух, муравьев и ящериц. Еша очень целовательная собака, занимается таксотерапией на улице с прохожими. Со всеми здоровается и целуется по русскому обычаю. А еще очень любит играть с папой в футбол, стоит на воротах и без промаху ловит мяч. Невероятно. Друзья, вот вам, может быть, не особенно видно, но в, в... в по понятным причинам, но вы знаете, Невероятно здесь такие... Солнце! Оксана и звезда по имени Солнце. Костюм лимонной конфетки. Соля, солнышко, дружочек, ярко-желтенький лимончик. Пусть стоит и кислое, но зато пушистая. Солнце попало в Северсоколовок. Благодаря группе помощи таксам «Долгий путь домой» «Подари таксе долг». Мретная мать в прошлом и избалованная ярко в настоящем. В такс такс-параде участвует третий раз и, надеемся, не последний. И его хозяйка Инна представляют на параде изысканную о, французскую кухню. Какое блюдо, деликатесс кушают парижанки на обед? Конечно же луковый суп или лягушачьи лапки. Ой. Так, Стим — лучший в Париже охотник за лягушками. Свежайшие поставки квакающих деликатесов может организовать только он. А его хозяйка, она же хозяйка ресторана на берегу Сены, с удовольствием по вас этим оригинальным, приготовленным, изысканным лакомством. Охотник за лягушками и владелица ресторана. Отличный тандем успешного бизнеса. это французский шик. О, боже, ребята, он про раз, два, три, четыре. семь, семь лягушек наловил наш охотник. Итак, дорогие друзья, до связана понимается еще один представитель Франции, пекарь Алекс и его помощница такса Люси. Где же еще попробовать свежайшие, хрустящие, ароматные настоящие французские багеты, как не у нас на плагионе? Алекс э, и Люси, их пекарня по изготовлению настоящих длиннющих таксобагетов. Итак, уважаемые жюри, представляю вам костюм «Багетная рапсодия». Прекрасная музыка звучит. Мини-курьер. Дора любит играть в футбол, полоть сорняки и грызть палочки. А еще она любит путешествовать, объехала пол России и была во многих городах. Любит маму, папу, свою сестренку, кошку, кнопку. Очень гиперактивно и своенравно. Этим летом первый раз прыгнула бомбочкой в пожарный водоем на даче. Я уверен, что это самая быстрая доставка из когда-либо кем-нибудь предложенных. И он был не девяти так с парадах, а на позе выходил в пятый раз. Тимошка, представляет тех, с чьей помощью еда попадает нам на стол официанта. Тимошка готов принести вам всю представленную здесь еду. Ну, и он, конечно, рассчитывает на хорошие чаевые. А в принципе, главный приз от жюри его вполне устраивает. Название костюма – повар-сушист и его помощница. Зевс всегда контролирует процесс готовки на кухне, чтобы у мамы ничего не подгорело, а папа не остался голодным. После еды обязательно моет свою миску, тщательно вылизывая ее. И сестричкам всегда поможет в этом деле. Большой любитель вкусняшек, игрушек. И самое любимое лакомство, мы не удивлены, это морковка. Зевс о себе. Дома я просто шоколадный, ведь я такой сладкий. Очень люблю бегать по дому со скоростью света и доводить сестричек, таксу юну, кошку Симу и маленькую Милу, чтобы они не скучали. Как говорят, я за любой кипиш, кроме голодовки. Как истинная дама она не, опреди... не стоит не говорить о своем возрасте, у меня 8-9 лет. Примерно 8 примерно 9 лет была спасена волонтерами такс альянса из и благополучной семьи прошлым летом. И уже 9 месяцев радуется своему счастливому лотерейному билету в новую жизнь с мамой Светой. Умная, сообразительная, ласковая девчонка. Отличная защитница и охотница. Боня представляет костюм веселого арбуза. Одного из самых любимых и полезных ягод детства. Одна из самых больших ягод в мире, которая растет почти в каждом уголке земного шара. Почти все любят эту ароматную сладкую ягоду. Окунемся и мы в ягодную поэзию. Вот какой у нас арбуз замечательный на вкус. Даже нос и щеки все в арбусном соке. Бабушка Ириска участница всех такс-парадов. 20 сентября, внимание, друзья, ей исполняется 15 лет. Браво! Сегодня Ириска в образе перчика, что соответствует ее характеру, остроте мышления и жгучей харизме. Несмотря на возраст, Ириска не уступает в активности и задорности своим подружкам в большой семье. Нас... И мы, мы хотим сейчас, сейчас Ириске преподнести вот такой замечательный подарок. Спасибо большое, что все время, всю историю нашего так парада вы с нами. Ну, определить, что риска бабушка можно только по этому чипцу. В остальном она совершенно прекрасная молодая леди. Вы говорите, нет? Да-да-да, именно так оно и есть. В сопровождении Варвары. Матильда, она же Моти, была найдена этим летом в окрестных Петербурга и всегда под крыло команды помощи Так сам «Долгий путь домой». Сегодня Матильда и Варвара дебютируют в образе авокадика. Матизде 10 лет, ее отличает жизненная активность, разговорчивость и эмоциональность. Как раз говорят, я требую своего авокадо. Авокадо – это сейчас вообще тренд. Да. Авокадо сейчас печатают везде, поэтому вы сейчас настолько модные, что даже представить себе невозможно. Да-да-да. Это да -да. очень да -да. Никто не знал. Тимми а -а -а. и Барса. Это Ой. потрясающе! На сцене а -а -а. фруктовый вернисаж. Такса, питомника, целье, сыроеды. Характеры э, у них разные, но всех объединяет любовь к охоте. К охоте на лягушек, мышей, белых птиц и более крупную дичь. Это сплоченная дружная семья или стая. Посмотри, посмотри, наши жюри первый раз не выдержали. Не выдержали. Говорят, То как так, ну как это так? Это потрясающе! Ребята, они очаровательные, абсолютно. Я не знаю, насколько это возможно, вот описать, но честно, вот прямо у меня, у меня есть абсолютнейшее желание прямо зарыться в них сейчас. Мимимишность зашкаливает. Абсолютно, абсолютно. Фруктовый вернисаж. Итак, друзья, это Шер, Катю, Торри, Тимми и Марса. Когда правда можно заблудиться, растеряться. И как мы уже сумели догадаться, это отсылка к замечательным, к персонажам любимых всеми – это Карлсон, Балыш, Балыш и. И Фрекенбок. Плюшку не желаете? Вот посмотри, какая легкая Настя на сцене. Есть такой же легкий марсель. По-моему, они идеальная Вы, пара. Несмотря на то, что, между прочим, он несет на себе три арбузика. Сила! Он настоящий мужчина. Все тяжести он берет на себя. Озбичка. Очаровательный Настей, Марсель. Спасибо большое. Свежие, испеченные эклеры, приготовленные по старинному рецепту с любовью, нежностью и заботой. Три абсолютно разных вкуса на трех абсолютно разных моделях. Темный шоколад Асти, благородная, тимперавидная и своебравная. Молочный шоколад Бэрри пышная, сладкая, аппетитная. Белый шоколад лави, нежная, глубкая и любви, обильная. Эти вкусных три эклера. Дождутся кавалеров. Курьер Боря из ресторана Такса и Точка. Хотите поесть быстро и сладко? В этом вам поможет Такса доставка. Боря примчится за минуту, не остынет ваше блюдо. У Бори с самого детства наблюдается повышенный интерес к еде. Когда Боря был щенкот, он кушал все, для больше всех. И с самого детства решил, что его жизнь будет связана с, именно с ней, с едой. Как там было повышенный интерес к еде? Повышенный? <смех> Надо запомнить. Я, я могу я... в резюме писать. Повышенный да. интерес к еде. Сегодня, сегодня у нас у всех повышенный интерес к еде. Абсолютно точно. И я бы, честно скажу, хотел бы, чтобы Боря что-нибудь бы мне такое вкусненькое доставил. <смех> О! Толя! Это пицца, пицца с грибами! Нельзя, с шампиньончиками! Нельзя не соблаз... Боря, спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы здесь прямо вот так... Да. Они представляют традиционное блюдо мексиканской кухни – такос. Шерстный такс в Питер Любит свежий рыбу, уравновешенный В жару сам запрыгнет ванну И там ждет прихода хозяев Любит играть в клубок из носков После того, как клубок растучен Носки уже его не интересуют Можно было бы предложить Дояр, можно было пригласить Гаяру а, путешествовать по подиуму в, в, в, в, в, способом краба. Такса, скромняга, путешественник и просто красавец. То есть все-таки пошли по мексиканской кухне, да? Не любит участвовать в мексиканских перестрелках, не любит. Хотя перчик на его костюме говорит об обратном. Гурман от бога съел метр поролоновой двери в детстве пару папиных футболок Теперь же предпочитает редиску. Правильно. А мы приветствуем Габды, представителя группы «С по жизни». Итак, Габби Габуся, крупный столдар, 4 года, собака очень веселый, ты ладит со своими родичками, мечтает стать домашней, дорогие друзья. Вот вновь и вновь мы э, прямо призываем вас, если у вас ёкает сердце от вида этих удивительных, ярких, милых животных, знаете, что некоторые из них нуждаются в заботе и очень жаждут обрести новый дом. Поэтому вот если вы, вам очень приглянулось к то он может стать неотъемлемой частью вашей семьи. Фиби и Матильда. Костюм. Грушенка на торте. Постоянная участница такспарада, таксо Фиби, ее новая, потому что Ботя. Она участвует впервые. Мотинка приехал к нам из Москвы. Ее спасли волонтеры группы помощи таксов с таксой по жизни. Сейчас Мотинка живет на передержке в ожидании хороших ручек. Мотинка такса с прекрасным характером, спокойная, послушная. Очень любит покушать, но активно борется с лишним весом. Правильно питается и много гуляет. И это костюм «Самая осенняя еда». Грибы, паровик и лисичка. Туси, 7 лет, очень характерная и самодостаточная личность. Хозяйка дома любит покушать особенно мясо. причем около 3,5 лет, бывший отказник из Пскова. Так сошел дом благодаря группе «Такс и уже три года в Петербурге. Хамерик, податурен, но подхаблучник. Представляешь? Слушается Дуси, во всем также очень любит покушать и откажется ни от чего особая любовь черешня. То есть Дуся любит мясо, да. а Ричи любит черешню. черешню. Вот такие абсолютно разные увесистые характеры. Стоим Елену и Ларентиса в образе дачников. А что, собственно говоря, делают дачники осенью? Конечно же, они собирают урожай. Идея костюма навеяна вопросами, комментариями, которые Елена и ее подруга многократно слышат на прогулку. Дело в том, что Лоренгис – женскошёртная такса, а эта разновидность породы до сих пор не такая известна. Потому Елена уже не удивляется комментариям. сардель У вас бобер? Простите, а это кошка или собака? Смотри, ежик! Ну и самый удивительный комментарий, который я слышала хозяйка. Выдра! Ну и такие простые. Уверен, что у вас такса? Или там бородатая такса? Такие бывают. Лисьего носа Лисьего носа Оскар Первый Мой! Вот такое, вот такое имя. Лисьего носа Оскар, первый мор. Да, вот именно так. Название костюма «Острый перец Чири». Оскар любит прятать игрушки и лакомство. Прыгает, как кошка, ищет, раскапывает игрушки и снова откапывает. Но любит а мне прятать свиные пятачки между стеной и матрасом. Когда голоден, сам приносит игрушку хозяину для игры за корм. Порой утром будет облизывая рот и глаза, но иногда спит столько же, сколько и сам хозяин. Итак, друзья, крим и его носа «Оскар. Первый мой». Клим, а как вы э, сокращенно называете? Оскар. Оскар. Каракула, отличный пловец-охотник, не пропустит ни одного такс-парада, и это для него десятый выход на сцену. На самом деле он не кровожаден, а совсем наоборот. Право ветерану сцены и стоящей семьи спасателей такс, попавших в беду. ой ой, ой ой ой ой А вот сейчас становится опасно. Разбегайся, что называется. Кузьма Сергеевич! Появляется на нашем подиуме. и антиповар-рождественская. Кузьма Сергеевич. Костюм под названием «С планеты динозавров». Где каждый, кому еда, и большие приключения на хвост. Серёжный гигант двигатель ябец. Узнайся, как вечный музыканец предпочитает мясо, дичь, белую рыбу, и очень-очень любит маленьких детей. Но и сучит поцеловать. И поставлять кузов для прям Ну, суши. И почесали кузов его. Привет! Екатерину и таксу Нику. Костюм конфетти! И выбор, ну, собственно, костюма, был обусловлен понятными причинами. За свои полтора года Ника сгрызла три пары итальянских сапог, один диван, две лежатки и более ста игрушек. Все это для нее настоящие лакомства. Знаешь, когда дети грызут все подряд, говорят, что у них зубки чешутся. А я с удовольствием прочитаю о них. Это пряничка. Данилка 8 лет жила в клетке, и плодила элитных щенков. Но потом она попала в нашу прекрасную такс-семью с таксой по жизни. Танёка учится доверять человеку. Она получила шанс на новую жизнь. Сегодня она предстанет перед вами в костюме тульского пряника. Это потрясающий тульский пряничек. Она сама как пряничек. Маленькая, миниатюрная, и очень вкусная. Впервые самый очаровательный ковбой на нашем параде. С Джерри приехали из Ставрополя. Ставрополь, друзья. ковбоя, Самая сложная профессия ковбоя – Это кота. Джерри с этим справляется на отлично. Мы приветствуем Джерри и его хозяйку. Ну и ковбоя, конечно. Опа! Опа! Итак, дорогие друзья, Симона и Оксана. Оксана, это хозяйка. Симона, это замечательная наша участница. Хот-доги, бургеры, пицца, суши. Все это никогда бы не пришло в наш дом, если бы не было ее. Такса, доставлякса. Такса, которая всегда рады. Ворос, тож, с не ради утра. У вас сюда никогда выходить Один звонок и такса доставлякса бежит к вам. тоже все. Наши гости из Москвы. Постоянные и любимые участники такс И я, и Брыз. Также Клейс и Светлана. Ярослава, Дмитрий и Кронича такса Еврасиния. И Создание, какие яркие костюмы. Я ни в коем случае ни на что не мегаю, я ни на кого не давлю. Но грибочки, это вот просто все, это любовь моей жизни. Абсолютно. Да, не забудьте признаться не только перед нашим уважаемым жюри, но и еще раз показаться зрителям, потому что им также вершить судьбу специального приза зрительского. Вот так сказать, да, зрители выбирают приз зрительских симпатий. Итак, друзья, вот они наши вторая группа полуфиналистов. Сейчас также у вас есть возможность э, повлиять на нашу уважаемое жюри. Э, вот чем, так сказать, вы можете? Кто-то минимизностью, да, кто-то оригинальностью костюма. Кто-то своим напором, кто-то красотой. да, Поэтому прямо вот сейчас, возможно, все что угодно вы можете делать. Не забывайте при этом обращать внимание на наших уважаемых зрителей, потому что они также выбирают, кого правильно. Они выбирают и голосуют э, за приз зрительских симпатий. Лучших из лучших в этом мгновение, безусловно, нам необходимо обратиться в адрес нашего многоуважаемого жюри. Ну, и есть такая традиция замечательная, когда жюри говорят несколько теплых слов о том, как перехватывало им сердце, как у них останавливалось дыхание от увиденного и представленного. На их встречи действительно сегодня налегла наисложнейшая задача, но тем не менее. Да, очень необычный костюм. Мы отметили ручную работу, дизайн, подачу хозяйку вместе с собакой. На нашей сцене победитель такс-парада 2022 года!